переходить на, <связь> на эту, блять, на этот спешл, <связь> нахуй надо, на все подряд, блять. <связь> я на нем с Я знаю, я знаю, я типа, вот, там, я говорю, там просто есть, типа, там, альтернативная история, бред история, блять, спешл, нахуй надо, у меня все подряд идет, блять, на джузы. Ой, че-то я хиброчитал. совсем все подряд было, Фильм, прям блять, кстати, на три билда Ева посреди еще пиздец с Ой, тут какашку скинули, фу. Фу, блядь. О. Знаете сколько типов кава бывает? ну Три. Семь. Блять, как Отдельные твердые комочки, как орешки. Ну, козия типа. Ёх, Колбасовидные, блядь. но комковатые. Колбаска, колбаска. Ну, короче, много колбасок, потом мягкие комочки с кусочками. Потом пушистые, рваные кусочки. Пористыкал и водянистыкал. Ну, то есть, бля, подливо ну, да Спасибо большое за информацию, блядь. блядь, тут такие фотки вишься. Пушистые, блядь, да как вообще? Я прошл, сука, сюда, блять. На канал выкладываем Держи. с обсуждением калора, блять, с прокал. Друзья, всем до свидания. С вами был я, Зукади37. Великий игрок Геомом 3D. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот только у меня нахуй попыток на этой хуйне. Всем пока.